iOS 12 Beta 1 работает отлично просто на всех устройствах, однако я все равно замечаю тех, кто установил себе iOS 12 и первая бета им вообще не пришлась по душе, поэтому резонно будет вопрос об откате до релизной версии iOS 11. Пользоваться VPN еще никогда не было так просто. С помощью данной функции и приложения XVPN на iPhone можно загружать любую заблокированную в твоем регионе информацию на устройства, более 25 стран для подключения, 7 различных протоколов соединения и шифрования, поддержка 24 на 7 и полностью бесплатное использование без встроенных покупок. Приложение доступно как на iOS и Android, так и на PC и Mac. Скачивай прямо сейчас по ссылке в описании под этим видео и получи приятный бонус. Скорее всего ты смотрел мои предыдущие видео и поэтому перед процессом обновления до iOS 12 бета ты сделал резервную копию своего устройства в iTunes либо же iCloud. Однако если ты этого не сделал, то в целом ничего страшного нет, поскольку способ по откату, речь о котором пойдет в сегодняшнем видео, позволит тебе восстановить твое устройство, сделать откат с iOS 12 до iOS 11 без надобности восстановления данных из резервной копии. Подключаем телефончик к компьютеру, запускаем iTunes, кликаем на раздел обновить и одновременно зажимаем клавишу Shift на PC или Alt на Mac. Выбираем файл с iOS 11.4 для вашего устройства, подтверждаем все наши действия и дожидаемся конца процесса. Способ довольно простой, отчасти даже быстрый, за исключением того времени, которое вы потратите на загрузку 11 версии прошивки. Кстати, ссылки для скачивания релизной версии iOS 11.4 4 для всех устройств вы можете найти в обсуждениях в соответствующем разделе в нашем паблике во Вконтакте. Если вдруг после отката на вашем устройстве появляются различного рода системные неисправности, вроде некорректно приходящих или отображающихся уведомлений, то мы делаем либо сброс настроек через, собственно говоря, сами настройки, либо второй вариант будет куда более правильным, надежным и верным. После отката, когда у нас устройство уже целиковое, рабочее и все вот это вот, мы делаем резервную копию уже на iOS 11.4 и после этого восстанавливаем, то есть стираем устройство полностью, накатываем на него прошивку голую еще раз и после забираем все данные из резервной копии, которую мы сделали после первого отката. То есть такой себе двойной откат получается, но второй вариант, поверьте, он будет Куда более верным. Если был вам полезен, то ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь на канал и распространяйте его во всех своих социальных сетях, где вы зарегистрированы. До скорого, пока!